Построение выкройки производим в программе Книдстайлер. С этого мы начинаем вязание. Если у вас нет программы Книдстайлер, либо не умеете ей пользоваться, вы будете то же самое выполнять на бумаге. То есть я буду ставить точки и рисовать выкройку в программе. Вы будете точно так же рисовать выкройку на бумажной основе. Для того, чтобы вязать на вязальной машине нам не нужна выкройка в натуральный размер, нам нужны сантиметры, которые мы потом можем пересчитать в петли и ряды. Поэтому, если вы хотите, можете строить натуральный размер, если вы хотите, можете строить схему, если вы хотите, можете пользоваться линейкой закройщика, либо программой. Итак, начинаем с того, что делаем сетку. Первая точка, и уже относительно вот этой первой точки мы с вами будем рисовать выкройку. Сетка представляет из себя ширину и длину изделия. Длина изделия у меня 37 сантиметров. Откладываем вниз 37 сантиметров. И в сторону. В сторону объем бедер. Объем бедер мы берем пополам. То есть у нас есть объем бедер реальный. 94 сантиметра. Это уже со свободой облегания. Мы делим пополам, получаем 47. Но для того, чтобы было удобно считать, беру 48. Итак, 48 сантиметров – это наш фактический объем бедер. Дальше. Высота сидения у нас определяется по формуле. Объем бедер мы делим на 2 и прибавляем 3-4 сантиметра. Объем бедер 48, делим на 2, получается 24, плюс 3 сантиметра, 27. Итак, от верхней точки вниз откладываем 27 сантиметров. Это наша линия шага. И делим нашу выкройку пополам для того, чтобы была середина изделия. 48 делить на 2 это 24. Ну и здесь 24. 24. Потом мы эту линию уберем, поэтому я ее не провела до конца. Мне нужна вот эта вот точка по линии шага. Определяемся с размером линии шага. Конечно, она не останется такой же, мы ее меняем от центра, который мы с вами нашли. Влево откладываем спинку. Все традиционно. Справа перед, слева спина. Спинка представляет из себя мерку. Объем бедер делим на два. И прибавляем 8 сантиметров. Так, объем бедер у нас 48, делим на 2 и прибавляем 8 сантиметров. 32 сантиметра. Это спинка. Перед объем бедер делим на 2 и плюс 3 сантиметра. 48 делим на 2 и плюс 3, 27 сантиметров. Это перед извиняюсь не туда 27 от центра это перед теперь задача сделать закругление делим пополам от талии до линии шага расстояния это у нас 27 27 делим на 2 получаем 13 с половиной вниз получили точку и в сторону от в принципе смотрите мы можем немножко заузить линию можем оставить как есть здесь не принципиально просто потому что у нас все равно будет вставляться резинка в брюки но можно и сделать небольшое заужение 2-3 сантиметра этого будет достаточно Соединяем точку, которую получили 2 сантиметра. Вверх точно также откладываем 2 сантиметра, потому что спина получается длиннее, чем перед. То есть нам надо компенсировать разницу между передом и спиной. Ну, В женской фигуре наличествует попа, говорю прямо. И нам нужно поэтому поднять заднюю часть детали на 2-3 сантиметра. Смотрите, если у вас задняя часть выдающееся берите больше мы если вы не будете компенсировать вязанием разницу между передом и спинкой у вас просто будет все время сползать сзади ваши изделия поэтому поднимаем тоже на 2 сантиметра и соединяем уже данную точку точку середины между талией и линией шага а то что у нас остается закругляем вот это у нас Задняя линия. Перед. С передом все проще. Мы можем взять и э, точно так же. 13,5 можем сделать. можем. С передом проще, потому что он не настолько выдается в сторону. И соединяем. Так, так, так. соединяем две точки вот таким вот образом. Теперь, что касается нижней линии. У нас здесь 48, а объем ноги 54, для того, чтобы не было туго. Поэтому мне вот эти вот точки нужно немножко разнести в сторону. 54 минус 48, 6. То есть на 3 сантиметра я могу каждую точку подвинуть. Ну, давайте на 2,5, чтобы... Не, не было слишком свободно. Двигаем одну точку. Так И убираем линию, которая не нужна. И двигаем вторую точку. И убираем вторую линию, которая не нужна. Вверх и середину убираем лишние точки, если они у вас есть. Собственно, вот это выкройка брюк. Все мы с вами построили классическую выкройку брючек для женщины. Она готова. Но у нас с вами еще есть разрезы и еще есть карманы. То есть давайте пишем это основа. Первая часть. И сейчас мы эту основу, которую получили, будем резать на кусочки и получим среднюю часть, на которой находится собственно сам карман. Сначала спинка. От спины, от линии от линии сшивания мы в сторону середины откладываем 17 сантиметров почему 17 потому что для моей модели такого кармана достаточно от линии сшивания по переду откладываем в сторону 10 сантиметров эти мерки мы вывели исходя из того из фактической фигуры, То есть мы прикинули на фигуре, посмотрели, где мы хотим иметь карман относительно центра спины и центра переда. Вот такой вот у нас карман. Он находится не в середине. То есть у нас детали разного размера получаются. И теперь проводим линию от края до края. То есть от верха вниз 23 И вверх. Тринадцать с половиной. То же самое делаем со спинкой. Так выглядит наша основа. Основа один. Добавляем сейчас эту основу 1 мы будем корректировать. Мне нужна спинка, поэтому стираю все, что не касается спинки. Убираю лишние точки. И называю это спинка. Перед то же самое. Убираю все лишние точки. это перед середина убираю перед спинку так. да вот эта точка мне не нужна вот эти точки мне тоже не нужны чтобы не путаться Соединяем все, что остается. Назвали серединой. И карман. Карман представляет из себя ажурную часть, которая на 10 сантиметров ниже, чем основа. у нас 21 от этой точки 21 в сторону убираем лишние точки И называем это середина ажур все Собственно, на этом выкройка готова. У нас есть спинка, которую мы провязываем. У нас есть перед готовый. У нас есть середина. Не забудьте, что у нее есть скос по верху. И у нас есть середина ажур. Кармашек. Больше ничего для брючек не надо. По такому принципу вы строите абсолютно любые брюки. На любую фигуру. Это выкройка. Видите, нам нужна только длина изделия и объем бедер. По этим двум меркам мы с вами можем построить выкройку брюк. Поэтому мы не предлагаем вам готовую выкройку, видите, насколько просто она строится. Идем дальше. В рисование ставим свою петельную пробу, которая у нас есть. И, переходя в вязание, мы, отслеживая убавки прибавки здесь в данном случае их нет если у нас перед или спинка здесь убавки прибавки есть вот они они у нас прекрасно прорисовываются сделали прибавку сделали убавку не забудьте когда вы дойдете до точки начала линии шага поставить метку вот тут вот в этой точке по попереду обязательно поставьте чтобы это э, место при сшивании когда мы будем соединять полотно уже вам не пришлось выискивать где вы там сделали первую убавку ставьте здесь метку метка это просто узелок из, из пряжи контрастного цвета не завязывайте сильно одного узелка достаточно просто чтобы у вас был э, была точка соединения деталей что касается Ажуров. Галерея в программе гигантская, огромная. Вы можете брать не Ажур, вы можете брать любую э, отделку, какую хотите. Если вы хотите. У меня панчлейс. Причем панчлейс, который я тоже взяла из программы. Я беру панчлейс и показываю все фильтры. То есть мне фильтруются все панчлейсы, э, которые представлены в программе. Я выбрала бабочек, вот они, 126 номер из первой галереи. Вот этих бабочек я провязала в виде панчлейса. Вот так они выглядят, вот так уже они э, у меня и получатся. Если у вас нет возможности вязать панчлейс, вы можете вязать обычные ажуры. Смысл этих кармашков и смысл дырочек отверстий в том, чтобы через карман Через вот эту накладку, которую мы будем с вами вязать, на основа, цвет. То есть у меня под белыми бабочками, а из-под белых бабочек, выглядывает основа, синие брюки. То есть э такой интересный эффект. Вы этого можете не делать, если не хотите вывязывать какие-то сложные конструкции. Итак, есть бабочки, есть... Так, сейчас, минутку. Середина ажур. Берем бабочек. Накладываем. И, двигая, при, применяя либо э, возможности программы, двигаем этих бабочек, либо вяжите как есть. На ваше усмотрение можете подвинуть немножко так. чуть-чуть этих бабочек для того чтобы они более-менее ровно у вас находились так давайте вот, вот практически ровно сейчас еще чуть-чуть выровняли лишнее смотрите эти вот хвостики не нужны выравниваем края у нас должны быть чистые, то есть по самому краю провязывать ничего не надо, потому что это у нас шов. И таким образом, выровняв бабочки наши, которые получаются, вы можете провязать либо ажур, либо панчлейс по данному узору. Узор можно распечатать, то есть вы можете эту бабочку вязать в виде ажура. Да, тут две подряд дырочки не забудьте, если дырочки такие большие делайте их в разные стороны перенос петель вы можете выполнять эту бабочку по одной, по одному отверстию потому что панчлейс позволяет делать хоть хоть три отверстия ему все равно если вы будете вязать ажуры то эту бабочку нужно будет немножко подкорректировать под, под то вязание, которое вы будете выполнять вы можете брать любой другой узор вы видели, что галерея огромна итак Бабочка есть, выкройка есть. Вязание будет отслеживаться. Вы будете провязывать либо по э, перфокарте, либо по компьютеру, либо руками делать ажуры. И наша задача пойти теперь и провязать шорты. Мы это сделаем очень быстро и, надеюсь, без проблем. Если у вас э, нет программ, вы не умеете ей пользоваться, вы сделали выкройку в ручном варианте. значит, Прорисовав конструкцию в натуральный размер либо э, в масштабе при помощи линейки закройщика делайте петельную пробу и делайте привычным образом как вы привыкли выполнять расчет вязания Тут не очень сложно я думаю что вы справитесь а вообще программу конечно лучше знать потому что сильно облегчает работу по крайней мере расчеты делать не надо и за нас за вязанием следит сама программа указывает мне где делать прибавки где делать убавки поэтому вязание идет гораздо быстрее и без ошибок Итак, выкройка есть расчет есть рисунок есть идем вязать начинаем вязать шорты спереда у меня 32 петли в работе по указанию программы 32 петли 17 слева 15 справа до начала Первые убавки, либо прибавки, я провязываю 7 рядов. И смотрю, что мне нужно. У меня стоит с плюсиком единичка, без минуса, значит прибавка. Ну и по контуру я вижу, что это прибавка. Итак, вяжем прибавку. На Следующая прибавка у меня будет через 12 рядов. Указания программы однозначны. Следите за ними и вы провяжете деталь без каких-то... Потому что не обязательно подключать какие-то приборы, адаптеры, либо э, кнестайвер к машинке, если у вас это невозможно. Можно просто руками перещелкивать линейку и вы будете следить за процессом вязания. Итак, мне нужно прибавить одну петлю. Прибавки можно выполнять любым удобным способом. Я сейчас выполняю ее декером. И Освободившееся место слева петлей ниже лежащего ряда прибавка выполнена. Следующая прибавка у меня будет через 12 рядов на девятнадцатом ряду и провязываю до 19 ряда. 19 прибавка с той же стороны. Здесь удобно вязать, потому что с одной стороны у меня идет прямая все время, а все контуры мы провязываем слева, справа. Когда мы будем вязать зеркальную деталь, мы все контуры будем провязывать слева. Итак, прибавку выполнили, следующая прибавка через 6 рядов. Мы видим единицу с минусом, это значит, что мы начинаем линию шага. Это уже первая убавка, и как раз в этой точке мы должны поставить метку для того, чтобы не потерять линию соединения. Провязываем 6 рядов и делаем убавку. 25 ряд, убавка с правой стороны. Но прежде чем я буду убавлять петлю, я делаю меточку. В принципе, могу убавить на мою но метку на данную точку не обязательно надо поставить. метка является любая контрастная ниточка, любой хвостик, который мы Завязываем на той петле, которую хотим отметить, завязали, даже повешу не грузок, чтобы оттягивалось. и следующую убавку мы будем выполнять уже через два ряда на 27, на 27 ряде. Все теперь нитки мне никакие не нужны. 27, 27 ряд. Следующий через четыре ряда на тридцать первом убавка и так далее. То есть слушая указания программы. Вы можете провязать. Все детали провязывайте две детали переда, не забудьте в зеркальном отражении две детали спинки, не забудьте в зеркальном отражении две детали серединки, тоже не забудьте, что они вяжутся в зеркальном отражении. Итак, у меня должно получиться 6 деталей, прежде чем мы будем вязать отделочный карман, и после того, как провяжем карманы, нам останется только собрать уже готовые шорты. Итак, вяжем 6 деталей кулиркой по указанию программы. Провязали основные детали наших шортиков, теперь мне осталось карман, ажурная вставочка. Вяжу ее белым цветом. Узор панч лейс. Рисунок я выбрала в программе Каннистайлер. Рапорт вы получили. получили Если вы вяжете вручную, вы можете вязать просто используя рапорт, пересаживая петли, делая ручной ажур. Вы можете использовать другой узор. Если вы вяжете при помощи электроники, точно так же получили файл, который соответствует этому узору, и сейчас самое главное выставить правильно настройки каретки и программы. При вязании электроника и самое главное поставить датчики в соответствии с указаниями программы. Поставить установки на каретке. То есть если вы ошибаетесь, если вы не знаете настройки, не надо дождались в инструкцию, программа сама вам все подсказывает. Видим. Количество игл в работе, слева 25, справа 24, планчлей сажур сажур без декировки на установка на каретке на L, две нити, она, к сожалению, не показывает, какая отделочная, какая основная, но основная идет в основной нити водитель, катушечная либо тонкая мононить, добавочная на второй номер, то есть двойка это катушка либо мононить. Итак, Установили еще самое главное, чтобы у вас каретка четко стояла со стороны указанной программе. То есть у меня каретка слева. Все, установка на узор есть. Плотность стоит, количество рядов так, соответствует указаниям программы на счетчике. Выполнила подгиб. Самый обычный на окулирке. И теперь могу приступать к вязанию бабочек. Для того, чтобы у меня подгиб оказался сверху, бабочки перевернуты вверх ногами. Этот файл вы и получили. Бабочки вверх ногами. Если вам не нужны бабочки вверх ногами, вы будете делать обратный подгиб, как на шортиках. Вы можете вязать как есть, потом сделать просто при окончании вязания обратный подгиб, и у вас получится то же самое. При электронном вязании вообще не важно, сверху вниз или снизу вверх. Итак, установки стоят, все настроено, начинаем вязать. Нажимаем Старт в программе. Загорелись зеленые датчики. Можно вязать первый ряд очень аккуратно. Никаких резких движений не делайте, не дергайте нить. Катушку, либо мононить и основную нить разносите в разные места. То есть не оставляйте их в одной коробке, потому что они будут путаться. Запутанная катушка не даст вам вязать. Так видно, что узор пошел провязываться по поводу отдельных емкостей. Видите, что у меня основная коробка для пряжи не лежит основа. И дополнительно любую коробку берете, кладете туда катушку, либо мононити, для того, чтобы они не путались. Катушечная, либо тонкая нить будет бегать по коробке, запутается в основной, и вязание у вас может быть испорчено. Итак, провязывайте два одинаковых элемента. Это наши кармашки. Итак, у нас с вами деталей 2 2 кармана и основа разбираем детали так чтобы мы сейчас могли их соединить шов сиденья мы будем сшивать традиционным способом а карман вошьем внешним белым швом так разбираем детали это перед но другая так мне нужна спинка перед центральная деталь спинка и накладываем карман это половина брючек вторая половина будет выполняться абсолютно симметрично так первое что мы делаем определяемся с количеством игл на которых будем соединять соединять будем на вязальной машинке у меня есть количество рядов я могу пересчитать их количество петель не было никаких перетяжек пересчитываем 37 сантиметров по моей петельной пробе 37 сантиметров это две с половиной петли того у меня получается 90 игл на 90 игл надеваем наши детали как будем надевать шов внешний внешний рубчик потому что можно конечно сшить внутренним швом но не мне кажется, приятнее и интереснее будет сшивание именно на машинке внешним швом. Итак, задача соединить на 90 игл, надеваем нашу конструкцию. Середина и карман это как бы единое целое. Вот таким вот образом мы с вами надеваем. Сначала изнанкой к нам спинку, потом лицом к нам серединку, потом на них уже наденем карман. На самые самые кончики за протяжки надеваете на 90 петель. сначала вот эти вот две детали. Надели три полотна, спинка, середина, карман. Обратите внимание, на какой точке вы закончили надевать карман. У меня это на 20 петлях, поскольку 90 петель 45 и 45 как бы я не разворачивала у меня все равно надевание полотна будет симметрично потому что понятно что один раз я надену в эту сторону когда буду надевать вторую часть переверну у меня край пойдет кармана с левой стороны и все равно я карман закончу на 20 иглах для того чтобы у нас была полная симметрия за самые кончики за хвостики протяжки надели три полотна и начинаем соединять Нюанс может быть такой, что не на каждую иглу хватает протяжки. Это не важно. Пускай нижняя часть надета протяжка на одну иглу, средняя часть на соседнюю иглу. Самое главное, чтобы на каждой игле была хоть одна протяжка. И теперь можно спокойно внешним швом, внешней объемной косичкой соединять все три полотна единоразово. Белые пряжи. Видите, я соединила а, две нити, потому что одна у меня закончилась начало, начало, простите, вязания. Соединяем. Я взяла хвост, то есть остаток нити, который у меня был, когда закончила карман. Соединила его с белой пряжей. И вот этот хвостик у меня уйдет внутрь полотна и будет не видно. Зато мне не придется брать новую нить и соединять в начале и делаем соединение одна петля провязывается через все три протяжки и 2 воздушная одна соединяет все три полотна одна воздушная соединяющая петля держит полотна между собой воздушная прикрывает смену цвета и дает Эластичность полотна, потому что обычная косичка будет очень жесткая. Вот такая косичка дает возможность полотну двигаться. Узел, который у меня образовался при соединении нити, мы уберем внутрь. Таким образом соединяем все полотна между собой, кроме линии сидения. Перед спинку по линии сидения мы сошьем Не белым цветом, то есть середину тела мы выделять белый, белым таким рубчиком не будем. Его можно тоже сшить внешним же швом, будет тоже очень красиво и интересно, но лучше, если так и делать, то все-таки цветом платно. И получается вот такой вот шов соединительный, который у нас соединяет все три детали внутри. Вообще никакого шва нет. А снаружи достаточно симпатичная такая вот отделка. Соединяем 4 шва, то есть перед спинкой с карманом. С одной стороны, перед спинкой с карманом. С другой стороны и левую и правую часть нашего наших шортиков. То есть 4 шва. Собрали одну деталь, у нас получилось. половина шортиков готова. И теперь нижнюю часть оформляем планкой. Сразу. У меня есть количество петель, они все открытые, по количеству открытых петель и навешиваем на машину. Карман и основу. у меня тоже имеют одинаковое количество петель, поэтому надеваю сначала, основу, сверху, о, сначала карман, сверху основу, изнанкой к себе, на вязальную машину, целиком полотно, по открытым петлям. Надели петли открытые, провязали. У меня 12 рядов. Это планка, которую я сейчас надену на протяжки. И у меня будет обратный подгиб. Вот она, бросовая нить. Я ее не снимаю. Она мне прекрасно разделяет два полотна. Место, где начинается планка. Здесь ее по белому карману и так видно. И бросовая нить разделяет планку и основную часть брючек Поэтому... Ориентируясь на бросовую нить, надеваем протяжки на иголки. Бросовая нить, ее видно плохо, но видно, поэтому по ней... деньги не ошибетесь вот она бросовая нить которая является отличным ориентиром если она будет контрастная к вязанию совсем отлично все и закрываете косичкой не затягивая петли потому что иначе будет жесткие жесткое соединение планка входит внутрь и таким образом мы выполняем обратный подгиб. После того, как мы закрываем, просто закрываете рабочей нитью косичкой через 2 петли. После того, как мы убедимся, что нам все нравится, все получилось, можно снимать бросовые нити. более рыхлые петли закрывайте как вам больше нравится следующее что мы делаем сшиваем по переду небольшую шов не до конца немножко и выполняем планку точно по такому же принципу как делали ее нижней части ноги здесь шортиков то есть мы надеваем открытые петли на машинку и провязываем планку закрываем, надеваем протяжки и закрываем. Если вы не проходите в машину, такое вполне возможно, если у вас размер немножко больше, чем у моей модели, провязывайте отдельную планку по переду, отдельную планку по спинке, либо по переду, если не хотите шов, выводите середину и хвостики отдельно, то есть провязывайте планки частями, потом их просто сошьем. Так, планка готова, либо две планки по отдельности и нам остается только зашить швы. Еще такой нюанс. Если у вас карман, видите, не держит форму. У меня карман рыхлый, видите, такой мягкий. Планка получается гораздо жестче и шире, чем узор. Поэтому форму не держит, оттопыривается. И так он будет вести себя и на модели. Берем тоненькую резиночку и вставляем в подгиб. Получается... Плотно держащий форму, видите, никуда не девается наш планка и карман отлично прилегает к телу и к шортикам. Поэтому, если вы делали планку, у вас есть возможность вставить внутрь планки подгиб, резинку. Если нет возможности, можете воспользоваться резиновой нитью, прошить изнутри полотно и прижать к Получится вот такой достаточно хороший эффект. Сейчас остается убрать нитки и зашить брюки. Сначала зашиваем ноги. ведь у меня стоит метка в том месте, где по переду начинаются ноги. Совмещаем. Зашиваем от метки и от начала убавок до края ноги с одной стороны и то же самое делаем с другой стороны. Метки ставьте всегда и везде, лишними не будут, зато не придется искать вот эту точку начала убавок. Если убавки не явные, вот как на спинке, явная убавка резкая, Резкая убавка петель, там метки ставить не обязательно. По переду такой явной убавки нет, эту точку пришлось бы искать. Она, конечно, есть, но чтобы ее совсем не терять, ставится метка. Это всего лишь на петлю привязанная такая вот веревочка. Совместили. И зашиваем. Можно воспользоваться хвостиком, который есть, можно взять нить отдельно. Зашивать плотненько, потому что все-таки это шорты, это место, которое будет иметь... Ну, на ногах нет, а линия сидения будет иметь нагрузку, ее нужно зашивать очень плотно, серьезно крючком. То есть никакими швами-иглой, тоненьким таким, в одну ниточку зашивать не стоит. Все изделия, которые имеют... Нагрузку, натяжение зашивают очень серьезно, чтобы не было возможности этот шов порвать. Итак, берем нить рабочую и зашиваем. Для того, чтобы у нас вместе, месте, где мы зашиваем, не было неприятного рубчика, Такое частенько бывает, когда мы зашиваем планки. Берем петельный столбик. Можно зашивать внутрь шов на планке, но она такая маленькая, что это будет сложно сделать. Поэтому смотрите, как правило делают. Сделали первую петлю и поехали зашивать дальше. А мы эту первую петлю зашиваем не вверх, а сначала вот, сейчас, выполняем соединительный, видите, соединительную петлю, которая стягивает у меня оба края. И только после этого я иду назад и зашиваю, ориентируюсь на лицевую часть, конечно, зашиваю, соединяю края полотна и при этом смотрите что получается при этом у нас получается абсолютно ровное соединение без рубчика без вот этого перекоса который вот ровная ровная линия без перекоса который бывает когда мы зашиваем не делая вот эту верхнюю петлю и таким образом за петельный столбик зашили от края шорт до метки до начала линии сиденья с одной стороны зашили ножку и с другой стороны. Осталось сделать шов сиденье. Так, у нас ножки зашиты. И зашивать линию сиденья будем по принципу шитья. Вот как в шитье это делают, так же мы в вязании делаем. Так, одна сторона у нас остается вот таким образом, а вторую мы выворачиваем и вставляем внутрь первой и получается что у нас шорты складываются естественным образом вот она линия и нам вообще ничего придумывать не надо совместите так, ну, метки можно уже убрать они свою задачу выполнили отработали Швы четко соединяем. Соединяем спинку. Соединяем перед. Ну перед я, как мы говорила, уже немножко зашила для того, чтобы сделать планку. Поскольку у нас детали абсолютно симметричны, они идеально укладываются. И таким образом вам ни от ничего не нужно не придумывать. Все уже лежит идеально ровно идеально готова для соединения и вот таким способом мы с вами получаем идеальный шов по линии сидения нам опять же не надо ничего стыковать в самой ответственной точке, которая нельзя, чтобы она расходилась хоть хоть как-то хоть хоть немножко, поэтому здесь у нас будет единый шов по линии сидения никогда ничего не разойдется, никогда ничего не порвется Будет очень аккуратно смотреться. Здесь у меня есть хвост, которым я зашивала краешек для того, чтобы сделать планку. Вот к нему привязываю рабочую нить. И этой же нитью продолжая по петельному столбику зашиваю линию сидения. Следите, чтобы четко совместился шов по ногам. И доходим до планки. Планку, естественно, мы не зашиваем. Планку мы зашить можем вот этой же рабочей нитью, которая у меня цвета планки. Только с лицевой стороны. За столбики с лицевой стороны изнутри мы будем вставлять резинку, потому что такой огромный пояс требует, конечно, стяжки. Мы будем вставлять резинку по уже по модели. То есть надеваете шорты на Модель, на которую вязали, и по ней корректируете размер резинки. Зашиваете, но это уже стандартная процедура, я думаю, вам знакома. А сейчас осталось только дошить линию сидения. Убрать хвостики. Все хвостики убираются в планки. Если есть где-то хоть какая-то планочка, это спасение для хвостиков. Ничего не надо придумывать. Завязали. Неселок, чтобы ничего не развалилось, не оторвалось. брали планку. Подгиб. Хвостика нет. Никакой ни дырочки, не отверстий. Все идеально ровно получается. Так убрать все хвостики. И... Дошить линию сидения. После чего вставить резинку в талию и шортики готовы.